Я выступал на конференции в Храме Христа Спасителя. Была конференция против наркотиков общества, а я про алкоголь и про табак рассказывал 45 минут. Ну, все заинтересовались, да, все на ну, ура, на ну, ура. А потом я говорю, ну так возвысите церковь, голос в пользу трезвости-то, отрезвления. И тут один владыка сидел и говорит, да, да, не, ну говорит, ну как, нет, ну он засомневался. Он говорит, ну вообще-то церковь против пьянства. Но церковь говорит «за умеренное винопитие». Кто-то ему подсказал. За умеренное винопитие. О-о-о, говорит, Бобово. Мы, говорит, против в пьянство, но мы за, увер... за умеренное винопитие. Вот эта фраза меня навела на очень серьезные размышления. Я потом его встретил и говорю. Владыка, вот вы мне ответьте не смышленышу. Вот выпить бутылку водки и одуреть – это грех. Он говорит, грех. Я говорю, а стакан водки выпить и одуреть – это грех. Он говорит, грех. Я говорю, а почему вы считаете, что рюмку водки выпить – это благодетель? С чего бы это? Это малый грех. А благодетель-то – это трезвость в от этого порока. Он задумался. Я говорю, литр вина выпить, одуреть – это грех, грех. Бутылку выпить, одуреть – грех, грех. А почему фужер – благодетель? Благодетель-то – трезвость, ведь отказ от этого дела – и он действительно очень серьезно задумывался, что да, действительно, если малым грехом бороться с большим грехом, то мы далеко с вами уйдем. Понимаете, если культурным воровством и культурным умеренным хулиганством бороться с хулиганством, так мы эту проблему, как говорится, и утоним в этом во всем. И мы начали очень серьезно этот вопрос изучать и дальше, и выяснили, что оказывается, Библию перевели люди очень интересные на русский язык. И при переводе Библии была совершена очень хитрая подмена понятий. В библейские времена вином назывался виноградный сок. И было хорошее вино, полезное людям и так далее. И было плохое вино, брать с сброженное, от которого люди дурели и болели. Но переводя Библию, виноградный сок заменили на вино. И у всех пошла мысль, что речь идет о броженном вине, которое вот сбродившее. А это не так. И в Библии всюду, где речь идет о хорошем вине, это речь идет о виноградном соке. А где идет о плохом вине, речь идет о броженном вине, оброженном, так сказать, соке, которого люди дуреют и болеют. И первое чудо в хане Галилейской. Иисус Христос. Они пили, у них закончилось вино, написано. И они к нему совершили чудо. Но какое чудо он мог совершить им? вы. Истребитель посадить, то какое это? А вот ты воду в вино преврати. И он по просьбе матери, вот смотрите, он же не сам по просьбе матери, он превратил воду в вино. Но когда гости попробовали это вино, жених подходит к распорядителю с претензией свадьбы. Что ты за глупый распорядитель? Все вначале хорошим поют, а потом плохим. А ты нас плохим по поил, а потом дал хорошего. То есть Иисус Христос превратил воду в божественный виноградный сок. Теперь второй вопрос. А сколько этого сока было? Вы знаете, сколько он воды превратил? 600 литров. Как вы думаете, мог Господь Бог 600 литров, чтобы с этой свадьбы, если бы он в пораженное вино превратил, чтобы от этой свадьбы там дальше-то и осталось? О том, что алкоголь и все его свойства – Люди в библейские времена знали намного лучше, чем мы с вами. Они, мы невежды по сравнению с ними. Они знали, что броженое вино – это яд, и яд страшный. Но это броженое вино, алкоголь они использовали для того, чтобы дезинфицировать воду. И вы, наверное, слышали, в Греции э, памятник стоит. Он жил как раб, пил неразбавленное вино. Видели, слышали про такое? Так вот, недавно нашли сосуд, в котором разбавляли вино. 4, 40 литров, 4 ведра сосуд. Вина наливают 4 литра и 36 литров воды. 1 к 10 разводили. 11-процентное вино разводили, 1 к 10, 1 градус был. Они брали это прожжёное вино с собой в походы, дезинфицировали воду, которую пили, чтобы не было поноса. Воду-то пили же они из, из озёр и рек. Они ее дезинфицировали вот этим делом. Удивительная вещь. Так вот в Библии, всюду, где речь идет о хорошем вине, идет речь о соке, а где о плохом, идет о вине. Одно только место в Библии нашлось, где хорошо сказано о вот этом броженном вине. Написано, что это плохое вино можно дать человеку, который умирает для облегчения его мук перед смертью, то есть использовать его как наркотик, это можно. О том, что это яд, люди знали прекрасно. И вот во время библейские Христа были Назареи, а Назареи – это, это библейские монахи, И у них устав был. Так в этом уставе было написано, что они не только не имели права виноградный сок пить, они даже виноград не имели права в пищу употреблять, потому что мог начать бродить и отключить их от той связи с Богом, в которой постоянно они находились. Иоанн Креститель был Назареем, а Иисус Христос, наречь он был Назареем стать, то есть он, это люди-то все прекрасно знали. У меня как-то на занятиях присутствовал председатель Международного фонда ревнителей православия. Есть в Москве такой фонд, помогает нашим зарубежным монастырям. И он аж подпрыгнул, говорит, Владимир Георгиевич, вы абсолютно правы. Я, говорит, дважды был в Иерусалиме, меня угощали вот тем вином, которое по преданию. Это божественный виноградный сок. Там, говорит, вообще нет ни грамма алкоголя.